Совсем скоро, 2 декабря, состоятся выборы в Государственную Думу. Уже завершается агитационная кампания. За это время много прозвучало призывов и предложений, но, как нередко бывает в таких случаях, немало было и демагогических заявлений, и пустых обещаний. Можно по-разному оценивать методы борьбы за голоса избирателей. Воздержусь от оценок. Хочу сегодня сказать о другом. Мы вместе проделали большую работу. Экономика устойчиво растет. Бедность хоть и медленно, но все-таки отступает. Мы будем и дальше наращивать борьбу с преступностью, коррупцией. Никогда не забудем о тяжелых, порой невосполнимых потерях в борьбе с терроризмом. Да, мы еще не добили его до конца, но все же нанесли ему сокрушительные удары переломили ситуацию. Дорогие друзья, конечно, работа шла непросто, не без ошибок и не без сбоев. И власть еще многое должна своим гражданам. Разумеется, мы все хотим, чтобы жизнь улучшалась быстрее. Но вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад. Из какой ямы вытаскивали страну. И надо еще немало сделать, чтобы Россия стала по-настоящему современной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 в Госдуму, несомненно, зададут тон и выбором нового президента России. Фактически уже сейчас страна вступает в период полного обновления высшей законодательной и исполнительной власти. И в этой ситуации нам особенно важно обеспечить преемственность курса, выполнить все взятые перед людьми обязательства. Другими словами, создать условия для реализации намеченных планов во всех тех сферах, от которых зависят качество и уровень жизни каждого человека. Мы также должны повысить обороноспособность и безопасность России, поднять ее авторитет в мире. И для достижения этих целей у нас есть воля, есть накопленные в последние годы ресурсы. И что особенно важно, есть правильно выбранное направление развития. Теперь скажу о главном. Не думайте. Пожалуйста, не думайте, что все предрешено, и набранные темпы развития, вектор нашего движения к успеху будут сохранены автоматически сами по себе. Это опасная иллюзия. Все, что сделано, достигнуто нами в упорной борьбе и может быть сохранено только при нашей с вами общей активной гражданской позиции. Именно поэтому я принял решение возглавить список Единой России. И именно поэтому прошу вас прийти на выборы 2 декабря и проголосовать за Единую Россию. Рассчитываю на вас и верю в вашу поддержку.